Диском. Конгресс это был хороший промежуточный э -э, такой промежуточный знак препинания в нашем процессе, то есть такой э -э, момент, где мы отфиксировали три самых главных вопроса, которые реформа предлагает: три вопроса изменения отношений. Первое это изменение отношений государства и спорта. Спорт как саморегулируемый, автономный вид деятельности. Второе, второе изменение – это изменение системы организации спорта высших достижений. И мы предлагаем прозрачный механизм рейтингования федераций и финансирование подготовки спортсменов к международным соревнованиям. И третий – это изменение принципа организации массового спорта. Мы предложили переход к адресному финансированию, компенсации затрат на каждого спортсмена, другими словами – знаете, куда идет ребенок, туда приходят и деньги. В те виды спорта, которые родители хотят отдавать детей, в те школы, в те клубы, в которые родители хотят отдавать детей. Вот туда и должны да, идти и что деньги. Все эти три изменения являются очень мощным вкладом в демократизацию страны и очень мощным вкладом в вопрос построения гражданского общества. поскольку Такая система взаимоотношений она будет требовать совсем нового уровня организации, федерации. Это совсем другой, другой уровень ответственности и для федераций, и для спортивных клубов. Таким образом, в нашей стране э, роль общественных организаций будет играть все большую и большую роль. Следующий этап — это подготовка к внедрению, к ратификации закона, принятию концепции и к внедрению на уровне уже нашего спортивного сообщества.